Верях и дема ангел нежный, главой поникшею сия, а демон мрачный и мятежный На датской беззнают. Отрицания, дух сомнения, на духа чистого зира. И жар невольный, умиление, впервые смутно познавал. И жар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 День. Не все